Добрый день, Присаживайтесь, коллеги. Так, Хармад, уважаемые коллеги. Рад приветствовать на плановом заседании Международного наблюдательного совета Научного центра мирового уровня ⁇ Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты ⁇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 как на новых малоизученных территориях Арктики, так и в пределах уже существующих крупных месторождений. Эта цель критически важна для обеспечения экономической безопасности Российской Федерации, особенно в рамках новой геополитической реалии. В свою очередь, ключевая задача нашего Совета – мониторинг результатов выполнения и корректировка программы дальнейшего развития Центра. Сегодня мы обсудим основные итоги его деятельности в прошедшем году и поговорим о важнейших результатах, полученных учеными-геологами. Особое внимание докладчиков прошу уделить вопросам внедрения производства новых технологий и методов поиска и добычи углеводородов. разработки Центра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 Повестка заседания находится в раздаточных материалах и представлен на мониторах. Какие будут предложения по порядку сегодняшней работы? Если согласиться, предлагаю утвердить повестку, дня. Прошу проголосовать. Повестка утверждена. Переходим к первому вопросу о рассмотрении итогов реализации программы создания и развития научного центра мирового уровня а отчета за 2022 год. Слово для выступления предоставляется Данис Карловичу Нургалееву. Пожалуйста. Спасибо большое, Александр Владимир Уважаемый Руслан Владимир члены Совета, приглашенные в рамках национального проекта «Наука университета» в конце 2020 года на конкурсной основе были созданы научные центры мирового уровня,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 от консорциума четырех университетов Казанского, Губкинского университета, и виетовского и Сколтеха. Среди 10 поддержанных центров наш центр получил максимальный балл Совета по государственной поддержке создания и развития НСМУ. Победа в этом конкурсе была итогом большой многолетней работы университетов. И в случае Казанского университета я хочу поблагодарить вас, Гриевич, руководитель нефтяных и сервисных компаний за постоянную поддержку на Альфа он здесь, что и позволило Казанскому университету в этой сфере выйти на самый передовой позиции не только в России, но и во всем мире. Разрешите коротко представить краткий анализ глобальных и больших вызовов в данном направлении. Глобальные вызовы не изменились за последний год. Рост потребления энергии, глобальное потепление, загрязнение окружающей среды, колебания цены на нефть и газ – все это осталось, усугубилось только резкие изменения произошли в прогнозах видов первичной энергии на ближайшие десятилетия. Я покажу это на одном примере. Это важно сегодня. На слайде слева вверху показано распределение используемой энергии по источнику в 2021 году. И видно, что до 80% энергии было получено из ископаемого топлива. Ниже рисунок демонстрирует это распределение по регионам. Видно, что в регионах с развивающейся экономикой доля существенно выше. На центральном рисунке показаны прогнозы конца 2022 года, какая энергия будет использоваться для производства электричества к 2030 году, в зависимости от сценария решения вопроса с эмиссией углерода. Даже наиболее оптимистичное состояние эмиссии парниковых газов в сценарии показывает, что более 40% энергии будет получено из ископаемого топлива. Для сравнения рисунки справа, это прогнозы, сделанные теми же авторами, только три года назад. К 40 году планировалось, что около 65% электроэнергии будет вырабатываться из копаемого топлива. То есть экспертная оценка различается в один, полтора, два раза. Этот вопрос сегодня сильно политизирован. И, как мне сегодня сказал Владимир Владимирович Дребенцов, один из крупнейших экспертов по этим вопросам, член нашего совета, он здесь сегодня. Все решится к середине этого года, откуда, куда и сколько нефти и нефтепродуктов будет Предложено и потреблено. Этот год будет решающим. Интересно, когда будет достигнут максимум спроса на нефть и газ, демонстрируется вот на следующем слайде, тоже по оценкам тех же самых экспертов. Наиболее вероятный ответ с точки зрения оптимистичной модели эмиссии углерода не ранее 1935-1940 года. Один из трендов производства водорода с использованием электричества сегодня имеет в среднем очень высокий углеродный след. В этой связи я хочу обратить внимание на молекулу метана, который 4 атома водорода и всего один атом углерода,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 Свидетельствует факт, что в 2022 году около 43% поступлений в бюджет страны – это нефтегазовый доход, это примерно 10,7 триллионов рублей, это прямые поступления, а с учетом косвенных это и больше половины бюджета. Падение цен на нефть, искусственное распределение спроса – это главные вызовы сегодня для нефтяников страны в этой ситуации важнейшими задачами является обеспечение страны запасами доступной нефти, а также добыча ее по конкурентной себестоимости и максимально экологично. С каждым годом структура запасов ухудшается, а большинство месторождений новых требует огромных вложений. Все эти вызовы определили цели нашего центра. Стратегии, вернее, центра. Во-первых, необходимо наращивание ресурсной базы, в регионах с развитой нефтегазовой инфраструктурой, увеличение кин на старых месторождениях, а также масштабное вовлечение в разработку всех нетрадиционных запасов. Понятно, что для этого совершенно необходимо решить вопрос с льготами. Во-вторых, поиск крупных месторождений на новых территориях, в особенности в Восточной Сибири, на шельфе. Таким образом, цели научного центра совершенно очевидны – создание экологичных, энергоэффективных и экономичных технологий прогнозирования и разведки добычи углеводородов. И, конечно же, распространение этих новых технологий через подготовку и повышение квалификации специалистов. Это также определило основные направления исследований и разработки конкретных технологий. Среди них технологии прогнозирования запасов на крупных территориях, экспрессная оценки лицензионных участков, эффективная технология поиска, разведки и оценки запасов на старых месторождениях, технологии добычи трудной, нетрадиционной нефти, в том числе, используя технологии поземной нефти переработки с, с использованием каталитических систем. Комплекс технологий, по сути, парадигма разработки месторождений гигантов, которые сегодня находятся на поздней стадии. Практически все проекты мы ведем с нашими партнерами, нефтегазовыми и сервисными компаниями. Все, что мы разрабатываем, мы испытываем и внедряем практику совместно с ними. Необходимо отметить, что значительную часть разработок мы ведем с компанией «Татнефть», малыми компаниями Республики Татарстан. В списке наших партнеров также все крупнейшие компании Российской Федерации, Кубы, Китая, Вьетнам, Индии, Кувейт, Оманы и других стран. Например, в в 2022 году консорциум научного центра выполнено более 180 проектов на сумму около 1,4 миллиарда рублей. Необходимо отметить, что консорциум обеспечивает примерно половину ежегодного выпуска специалистов по нефтегазовым делу в стране, и примерно более 5 тысяч специалистов проходят значит, повышение квалификации. В мировом масштабе консорциум научного центра мирового уровня является несомненным лидером в области изучения разработки гигантских месторождений, а также в области подземной нефтепереработки с использованием каталитических систем. Все это позволило нам войти в число 75 лучших университетов мира по нефтегазовому делу по версии международного рейтингового агентства КУЭС. Если говорить об инфраструктуре и оборудовании консорциума что вы, уважаемые представители, прекрасно осведомлены на лабораторной базе всех, наших, всех участников нашего консорциума, вы там были, Казанского университета, Сколтеха, Губкинского и Уфимского университетов. Я не буду на этом вопросе подробно останавливаться. В распечатках представлена презентация, в которой информация очень подробно расписана, показана. В некоторых направлениях мы являемся лидерами не только в России, но и в мире. И это позволяет нам приглашать ученых со всего мира, а также привлекать талантливых молодых ученых, аспирантов и студентов со всей нашей страны. И, конечно, наша гордость – это наши молодые ученые. К 2025 году в Центре будет работать более 60% специалистов – это молодые, молодые ученые, молодые исследователи до 39 лет. Мы над этим работаем очень серьезно, потому что это для нас очень важно, и готовим молодые таланты со школьной скамьи. И здесь будет уместно напомнить коллегам о полевой республиканской геологической олимпиаде, которая ежегодно проходит в Республике Татарстан с 2014 года при вашей личной поддержке, уважаемый мэштабный глянец, при финансовой и инфраструктурной поддержке компании «Татнефть» малых компаний и Министерства образования и науки Республики. А в этом году олимпиад будет целых две: во-первых, это республиканская, она в апреле, в конце апреля, и всероссийская в конце июля. Эта олимпиада пройдут в Республике Татарстан на базе главной компании спонсора Татнефти. Наш потенциал. И это наши коллеги, которые значит, находятся сегодня по всему миру из более чем 40 научных центров в России и за рубежом. Более 50 ученых в 2022 году приехали из-за рубежа и сотрудничали с нами. За последний год мы реализовали с их участием 5 крупных проектов с зарубежными фондами и компаниями. Уважаемый Руслан Григорьевич, в 2016 году Вы открывали нашу первую международную конференцию. Термояр по тепловым методам повышения нефтеотдачи, которая сегодня стала одной из самых популярных площадок в этой области среди специалистов всего мира. Она прошла в России, в Китае, в Колумбии, наяве прошлого года в Баку, а в этом году мы планируем провести ее в начале октября в Турции, в Анкаре, на базе нашего давнего научного партнера, лучшего университета Турецкой Республики, Средневосточного технического университета. Президент университета, профессор Мустафа Шанкок, сегодня на связи, он член наблюдательного Совета нашего научного центра мирового уровня. И, пользуясь случаем, уважаемый Штамон Олегович, приглашаем вас принять участие в этой конференции, учитывая и то, что сегодня Турция становится важным субъектом в этой области. Я хочу передать несколько минут времени, вот Мустафа скажет. Мустафа, could say some Уважаемый господин президент, я должен сказать, что Казанский федеральный университет действительно имеет очень важную позицию в современном мире за последние десятилетия, учитывая масштабные проекты и исследования, а также международные публикации в производстве различных продуктов с и также методы извлечения нефти. Все эти публикации публикуются в ведущих журналах, и представляет самые важные результаты в этой сфере. Более того, я хочу подчеркнуть, что а, пятая конференция, которая пройдет, а, а, как и первая, которая прошла в прекрасном а, а, в 2016 году, а, пройдет в ноябре 2023 года в Баку и вновь под руководством Казанского федерального университета. Я хочу поделиться с вами, что в 2023 году мы проведем шестую а, эту долгожданную конференцию а, с участием а, самых выдающихся ученых и исследователей в этой области со всего мира. Хочу выразить свою искреннюю признательность президенту республики Татарстан, господину Рустаму Нургалеевичу Миниханову и хочу поблагодарить за возможность моего краткого выступления. Спасибо большое. Спасибо,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 Разрешите кратко представить некоторые из наших проектов и разработок 2022 года, которые уже используются нефтегазами и сервисными компаниями. По направлению прогнозирования нефтегазоносности крупных территорий, мы разработали технологии, которые используются для территорий, на которые практически нет данных. Только спутниковые снимки, данные геологических съемок, рельеф и спутниковая графика. Используя природные данные по геологии, самые общие данные по нефтегазоносности, технологии позволяют разбираковывать территории с низким потенциалом. Большие перспективы адаптации использования данной технологии открываются на арктическом шельфе. В конце 2022 года начала создание технологии поиска разведки крупных газовых залежей на шельфе с использованием российского беспилотного подводного аппарата, оснащенного специальным оборудованием, позволяющим выявить высокоперспективные участки. Заказчик работы ПАО «Газпром». В этом году мы получили ряд существенных результатов в области компьютерного анализа геоморфологических данных для оценки нефтегазоносности, что позволило поднять на новый уровень нашу комплексную технологию. Сегодня она уже применяется для решения задач компании «Газпром» «Газпромнефть». Уважаемый Руслан Григорьевич, вы помните... Есть стратегическое отношение между Республикой Татарстан и ПАО Газпром, в рамках которого уже проведены работы по Восточной Сибири, в Красноярском крае, Иркутской области. В этом году мы продолжим работы в Якутии. Наша технология в настоящее время принята в качестве стандарта компании Газпром. В Казанском университете э, создана уникальная лаборатория гетермохронологии с масс спектрометрами высокочувствительными для измерения тяжелых изотопов, позволяющих реконструировать тепловую историю бассейнов, оценивать возможные запасы и выделять наиболее перспективные на нефть и участки. Эти работы мы выполняем совместно в кооперации с нашими коллегами из «Колтех» Уфимского медицинского университета. Сегодня нашими услугами в этом направлении пользуются не только российские, но и зарубежные компании. Одной из важнейших задач консорциума научного центра является создание технологий для эффективной разработки крупных и гигантских месторождений, находящихся на поздней стадии разработки, когда добываем в флюиде 5-10% нефти и даже меньше. Объектом, на котором мы создаем опробуемые технологии, является ромашкинские месторождения. Сейчас с коллегами из Уфимского нефтяного университета мы начинаем работать на орландском месторождении Башкирии. Крупные месторождения, которые достаточно долго разрабатываются, Методные заводнения имеют низкие кины, но имеют развитую нефтегазовую, социальную инфраструктуру, кадры, а значит, они имеют большой потенциал для наращивания добычи при использовании соответствующих технологий. И мы создаем совместно такие технологии. Нами разработан программный комплекс Реснейро, используемый для локализации остатковых запасов применением нерестивых алгоритмов. Он уже нашел применение на Ромашкинском месторождении «Татнефти». Технологии геиндикатор, которые в выявление целиков нефти, оценки их объема осуществляется за счет мониторинга биохимических параметров добываемого флюида. Анализ также ведется с использованием нейросетевых алгоритмов. Сегодня эта технология интересна не только в татнефти, но также и в малых компаниях. Интерес к ней проявлен компаниями Газпром нефть, Лукойл и Роснефть. Одновременно разработана серия микросервисов, программ на основе использования сквозных технологий, помогающих оптимизировать самые рутинные процессы, важные для оптимизации добычи нефти. Многие из этих программ сегодня успешно пользуются Татнефть и других компаниях. Технология «Псевдокерн» открывает новые возможности извлечения информации из шлама, близкую к той, которую мы получаем из керна. Стоимость такой информации получается на порядке дешевле. Важным направлением работы НСМУ является исследование в области гидроразрыва пласта. Эти операции все больше используются компаниями сегодня. В данном направлении значительных успехов достигли наши коллеги из Колтеха и Губкинского университета. Созданы новые методики изучения упругих параметров горных пород для проведения наиболее эффективного ГРП, создания диз... дизайнов ГРП. И созданы новые составы для замены значит, импортных составов, которые сегодня пока используются. В части бурения горизонтальных и наклонных скважин коллеги из Уфимского университета создали оригинальное устройство для эффективной очистки ствола, предотвращение э, осложнений, повышение качества и сокращения сроков строительства скважин. Эта технология уже используется во многих нефтяных компаниях. Значительная часть запасов нефти сосредоточена в карбонатных породах, в том числе и в Татарстане. В этом направлении коллегам из Уфы Москвы достигнут значительный прогресс в части создания новых импортозамещающих составов для кислотной обработки коллекторов. Учеными Губкинского университета, Создан чрезвычайно эффективный софт, позволяющий подбирать наиболее эффективные композиции и регламенты обработки. Идет успешное внедрение этих разработок. Консорциум научного центра мирового уровня, без сомнения, является одним из мировых лидеров в области научных исследований тепловых методов разработки сверхвязкой нефти, как по оборудованию, так и по опыту использования, исследований и публикаций. Сегодня разработки научного центра мирового уровня в этом направлении используются не только крупнейших российских компаниях Татнефти, Роснефти, Лукойле, Газпромнефти, Зарубежнефти, а также компании Китая, Кубы и Омана. В области внутрипластового горения наши разработки с китайскими коллегами и компанией Ретек являются наиболее передовыми в мире сегодня. Обнадеживающие результаты получены в области экспериментов с сверхкритической водой, которые открывают Принципиально новые перспективы разработки знаменитых баженитов и домонекитов. Пока это дороговато, но прогресс уже сегодня виден. Напомню, что сегодня направление, которое мы называем нефтепереработка под землей, успешно развивается не только в теории, но и на практике. Разработаны, разработаны новые каталитические комплексы, которые опробованы и внедряются в компаниях Татнефть, Ритек, Зарубежнефть, Роснефть, на Кубе и в Китае. В НСМУ ведется также Разработка широкого спектра химических методов повышения нефтеотдачи это новые химореагенты, полимеры, павы, пены. В этом направлении значит, большие значит, достижения наработаны нашими коллегами из Губкинского университета. Доля запасов трудноизвлекаемой нефти с каждым годом растет, и многие виды, ее виды успешно осваиваются использованием химических мун. Целый спектр реагентов, созданных нашими научными коллективами, сегодня позволяет полностью заместить зарубежные аналоги. Shell, BASF, Solvay, Mall Group. В качестве основы для производства во всех случаях используется отечественное сырье, основная часть которого производится в нашей республике. Другие направления разработок связаны с закачкой попутного газа и углекислого газа, водогазовых смесей, с их утилизацией и повышением нефтеотдачи. Получены очень интересные перспективные результаты, в том числе в малых компаниях, в Татарстане. Также начинается интересный проект. Соросатом по созданию хранились углекислого газа и их сопровождению. Сложные воздействия на сложные резервуары требуют очень глубокого понимания процессов, происходящих в порах. Значит, прогресс и возможность ускорения выбора наиболее оптимальных технологий, повышения кин сложных коллекторов, открывает методы микрофлюидики. Интересные результаты получены из «Колтех». Практическое применение этих разработок ожидается в ближайшее время. Проблема утилизации – Попутного газа мы предлагаем решить превращение его в гидратную форму. Руслан Григорьевич, вы это видели на выставке. Этот способ привлек внимание компании «Газпром», Газпром «Газпромнефть», «Роснефть», добывающих нефть в регионах со слаборазитой инфраструктурой. Газ может быть легко превращен в гидратную форму, в лед и, по сути, транспортирован в несложных контейнерах, в достаточно нормальных условиях, в точку, где он снова легко превращается в газ и попадает в газопровод. Большую работу мы проводим в НСМУ по созданию новых приборов и методик для экспрессного получения информации о добываемом флюиде нефти и нефтепродуктов. Эффективные и дешевые датчики необходимы для оперативного управления процессом добычи и не только. Наши методики сегодня успешно используют таможня и лаборатория оценки качества нефти и нефтепродуктов предприятий «Даунстрим». Если подвести итоги 2022 -го года, можно резюмировать следующие результаты. Во-первых, создана успешно для практику не имеющие аналогов в мире комплексной технологии оценки перспектив нефтегазоносности территорий на углеводороде, на слабоизученных территориях, перспективы на арктическом шельфе. Разработаны успешно используются элементы, не имеющие аналогов мировой практики, новые парадигмы, по сути дела, комплекс технологий разработки крупных и гигантских месторождений, которые находятся на поздней стадии. Разработан и успешно поднегает практику нефтедобычи, комплекс новых, уникальных импортообережающих, экологичных, энергоэффективных, экономически ориентабельных технологий добычи нефти в старых нефтедобывающих регионах для обеспечения рациональной выработки сложных запасов. Вот. Оценка работы, качество работы центра производится также по ключевым показателям эффективности. Вот здесь проведены таблицы, кадровые показатели, публикации, работы с бизнесом, результаты интеллектуальной значит, деятельности и так далее. Все показатели нашего НСМУ как минимум выполнены, а 61% показателей перевыполнены более чем полтора раза. Это по количеству ведущих ученых, работающих в центре, по количеству опубликованных статей в высокорейтинговых журналах и по привлечению внебюджетного финансирования, а также по количеству поданных и полученных патентов. Доклад окончен. Спасибо большое. Внимание. <связь> <связь> уважаемые коллеги, какие будут вопросы к докладчику? Так, Уважаемые члены совета, проект решения по первому вопросу повестки дня находится у вас на руках. Есть ли другие предложения, дополнения? А если нет, прошу проголосовать, кто за то, чтобы утвердить отчет о реализации программы создания и развития НЦМУ за 2022 год. Кто за? Зажались против. Решение принято. Следующий вопрос. О внесении изменений в программу создания и развития научного центра мирового уровня. Слово имеет заместитель директора по инновационной деятельности Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета Владислав Анатольевич Судаков. Пожалуйста.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 сотрудничеству с зарубежными организациями, развитию кадрового потенциала, в том числе реализации образовательных программ и программ дополнительного профессионального обучения, проведение научных мероприятий, конференций, круглых столов, развитию научной инфраструктуры и мероприятий, направленных на трансфер технологий и результатов научных исследований. В реализации программы участвуют все четыре организации, обязательства каждой из которых закреплены в соглашении о создании консорциума. Изменения в программу вносятся ежегодно по причине актуализации и конкретизации заявленных ранее обязательств с учетом мировых трендов, развития направлений научных исследований и потребностей предприятий, а также изменениях в объемах бюджетного финансирования центра. По причине большого объема изменений программа на слайды вынесена лишь существенные. Полный перечень предлагаемых изменений в программу вы можете посмотреть в раздаточных материалах. Здесь представлены предлагаемые изменения в паспорт программы создания и развития центров в связи с необходимостью проведения объемов финансирования в соответствии с протоколом заочного заседания Совета по государственной поддержке создания и развития научных центров мирового уровня, выполняющих исследования и разработки по приоритетам научно-технологического развития. Изменение плановых объемов финансирования вносится в 2023-2024 года в связи с сокращением бюджетного финансирования на 10%. Перечень работ, проводимых в рамках мероприятия 1.1 по разработке спутниковых технологий, изучению структуры земной коры, прогнозированию запасов углеводородов и оценке их доступности для освоения, в том числе на слабо исследованных территориях, на суше, на шельфе, был существенно доработан и конкретизирован. Добавлены работы по созданию базы данных по карбонатным породам Ромашинского и других месторождений, литолого геохимических характеристик нефтематеринских, отложений основных нефтегазоносных комплексов Южно-Татарского свода на основе комплексных литологических, пиролитических и изотопно-геохимических исследований с целью оценки их генерационного потенциала, а также по исследованию эволюции химического и изотопного состава углеводородов, премиграции и формирования залежей на примере ромашкинского и окружающих месторождений, анализ структуры земной коры мирового шельфа по спутниковым герметрическим данным. Полный перечень нанесенных изменений представлен на этом слайде, а также в раздаточных материалах. Указанные изменения касаются обязательств Казанского университета, работы Сколковского института науки и технологий остаются без изменений по мероприятию 12 также был доработан план научных работ по дистанционным и наземным технологиям поиска, разведки, оценки запасов на слабо исследованных территориях с использованием спутниковых методов и легких геофизических методов в наземном, водном и аэроварианте, в том числе с использованием беспилотных аппаратов добавлены работы по оценке возможностей и развитию экспрессных полевых геохимических методов для прогнозирования нефтегазоносности территорий, методики применения дистанционных методов получения геохимической информации с использованием БПЛА, методических подходов по использованию автономных необитаемых подводных аппаратов для проведения высокоточной магнитной съемки, изучения изотопного состава растворенных газов, особенностей рельефа дна и природных газопроявлений для Прогнозирование перспективности территории на наличие залежи углеводородов. Планируется опробация отдельных элементов предлагаемых методик в условиях шельфа с кораблей. Вот. В планируемых исследованиях по разработке методов, алгоритмов и технологий оцифровки переработки имеющихся данных на месторождениях гигантах с использованием элементов сквозных технологий перенесены работы из мероприятия «1.1» по созданию высокоточных реконструкций, социально генетических особенностей строения нефтеносных бассейнов. Добавлена также разработка модели осадка накопления отложений нижнего карбона волга уральского региона и методики выбора оптимальных режимов циклического воздействия в теригенных коллекторах с различной остаточной степенью нефтенасыщенности на основе комплекса петрофизических исследований и математического моделирования. Доработка разработанных программных комплексов, таких как Гиснейра и Реснейра, программного обеспечения системы интегрированного моделирования и других программ. Представленные изменения касаются плана работ Казанского университета. Мероприятие 2.2. Работы в части разведки и доразведки запасов различной структуры, а это залежи вязкой и высокоязкой нефти, зон остаточной нефтенасыщенности, также претерпели изменения. Дополнены работы в части разработки способа онлайн-мониторинга геохимических параметров шлама, флюидов, газов в процессе бурения, добычи и эксплуатации залежей. Доработка платформы для ввода и анализа разнородных геохимических данных мониторинга разработки залежей углеводородов, развитие технологий мониторинга разработки залежей СВН сферфиатской нефти. Раздел 2.3. Программа посвящена созданию новой парадигмы разработки месторождений гигантов на поздней стадии. Работы по данному направлению были также детализированы и дополнены. Предлагается включить в состав работ разработку методики анализа результатов проведенных методов увеличения нефтеотдачи на нагнетательном фонде в разрезе технологий, объектов, способов воздействия и кратности обработок. Опробование и совершенствование программного комплекса Реснейра в части создания практических рекомендаций для оптимизации до разведки и разработки крупных месторождений на примере Ромашкинского месторождения и других месторождений Волго-Уральского региона. Развитие технологии биологических методов увеличения нефтеотдачи в части расширения базы данных микроорганизмов на нефтяных месторождениях. Комплексное изучение карбонатных коллекторов, сложные структуры и разработка методики выбора оптимального перечня и порядка геологотехнических мероприятий, к примеру, известных в республике это 301, 303 залежи. Мероприятие 2.3. Также были перенесены работы из другого раздела по исследованию микробного сообщества нефти, разработки применения биохимических технологий до освоения крупных месторождений с целью объединения всех биологических исследований в одном направлении. Сотрудничество с зарубежными научно-исследовательскими организациями. В части сотрудничества с зарубежными научно-исследовательскими организациями был актуализирован перечень ученых, с кем осуществляется взаимодействие в рамках научных исследований центра. Предлагается заменить доктора Ли на доктора Фьянг Джин по причине того, что основное взаимодействие осуществляется с последним. По второму пункту заменен университет по причине смены места работы ученого. В связи с приостановкой деятельности соглашения с сотрудничеством с Imperial College London предлагается заменить на ученых из Йемена и Ирана, которые являются ведущими в мире специалистами по органической химии, геохимии, и оценки перспективности разработки месторождений и анализа и интерпретации томографических изображений, моделированию пористого пространства соответственно. Вновь вернемся к вопросам о финансировании центра. Предлагается внесение изменений сразу в трех разделах программы, а именно информация о финансовом обеспечении программы создания и развития центра на 2020-2025 годы, включая размеры финансовых средств, исчерпывающий перечень расходования средств, перечень участников центра, претендующих на представление гранта и предложение по распределению средств гранта между такими участниками центра. На доклад в качестве примера вынесена э, только одна таблица, остальные разделы представлены в таблице изменений в раздаточных материалах. Э, здесь представлены объемы финансового обеспечения центра в разрезе бюджетного и внебюджетного финансирования. По трем направлениям деятельности центра скорректированы согласно обновленным значениям финансирования центров в 2023 и 24 года. На этом все. Спасибо за внимание. Так, уважаемые члены совета, проект решения по второму вопросу о повестке дня находится на руках. Есть ли какие-то предложения дополнения? Конечно, конечно. Очень нужно, я хотел бы даже это. Есть, спасибо. Вот я послушал эту программу, она как-то удивительно напоминает мне то, что мы позавчера подписывали программу «Татнефти», «Татнепи нефти работ» и программу «Амельско-нефтяного института». Это мой первый вопрос. Второй вопрос я вот слушаю по финансированию и прочему, и не, не слышу вопроса о самоокупаемости. Вижу бюджетные финансирование транши и прочее, прочее. А вот вопрос об окупаемости всех этих патентов и прочего. Можем ли мы их дальше коммерциализировать? наши? Потому что не идем ли мы в сторону того, что... Вот у меня вопрос и второй вопрос. Так, Значит, по первому вопросу абсолютно правильно, потому что, в общем-то, мы показали то, что мы все правильно в одном направлении движемся. Да? У всех программы одни и те же, проблемы одни и те же. Да, но у нас не да. так много ресурсов, чтобы их раскидывать. И тут, и там ну, заниматься одним ну, мы, Потому деле, мы, что мы, конечно... речь идет о чем? Ну, взяли мы это микробное сообщество. Э -э Вся аппаратура у нас есть, посмотреть, какой там ДНК и прочее. Надо ли и тут, и там это смотреть? Неужели у нас так много денег? Взяли mm -hmm. еще там целый ряд тем, которые предлагаются. Я точно знаю, их делает пи, и лаборатории у них есть, и они занимаются микробиологией там, с 90 какого-то года. И, и здесь такие же работы. Рационально ли вот такое использование денег? Ну, да, ведь, Причем да? это не научный поиск какой-то, а это просто сбор информации. Для дальнейшего осмысления. То есть факты. Отвечу, да? Да, пожалуйста. Ну, во-первых, вот, потому что направление, да, во-вторых, во во мы работаем уже не только Татнефти Ромашкина, да, во-первых, мы работаем по всему миру. Это коллега сказал про Ромашкину, и а Да, конкретно. Да. А потом, вот, по в, по в, поводу микробного сообщества, сообщества, у нас, да. во-первых, мы вот те планы, те работы, которые, которые делает так сказать огни делают, мы с ними как-то абсолютно корелим, мы абсолютно правы, то, что вот какую-то часть фундаментальных исследований мы делаем в рамках вот этого проекта. Потому что в этом, этот проект, он вначале не был фундаментальный, мы просто его сейчас поворачиваем в более практическую как бы, плоскость, да, вот, особенно вот после событий, вот этой вот ситуации. Вот. И здесь, конечно, абсолютно нет дублирования, это, вот вы, а, абсур, это абсолютно право, потому что даже, например, в, в области микробного сообщества, да, мы же используем микробное сообщество не только для добычи, для повышения нефтеотдачи, но мы используем его как источник информации в большей мере. Помните, я рассказывал, что когда мы берем вот этот биохимический анализ делаем, да, мы по всему миру у нас сейчас база огромная. В любом научном поиске да. сначала сбор информации. Это, это научный протокол. В любом да, научном да, да. поиске сначала сбор информации идет. Это в протоколе написано. Это у всех сбора информации. Я говорю, что одинаково, надо ли тратить деньги. У меня Объекты разные. Объекты разные. Во-первых, вот то, что ТАТНИПИ делает, Скажи, мы с ними Нет, же работаем. Я услышал объекты э, та, месторождения Татнефти. И, это, и это, окружающие, вот. да, окружающие месторождения. Допустим, там все вот, у нас 150 тысяч метров кедна, сейчас даже старые керны mm. поднимаем, пытаемся mm. найти mm. там mm. остатки ДНК, РНК mm -hmm. того, что там mm -hmm. было микробного сообщества, пытаемся найти, и преследовать. Mm -hmm. закладываем это, ну сейчас алгоритм для обработки этих данных готовится. Все 150 тысяч метров кедна идет. Работа с этим сообществом, и не только с живыми, а с теми следами, да, остатками, да, которые да. там есть. Остатки наша, РНК, наша база, РНК, она ведь по всему миру. Наша база, она по всему миру. Мы вот имеем базу сейчас, да, вот в вот Беларуси работают ребята у нас, да, вот в Иране работаем мы, да. Вот эти все материалы, они, потому что получается, что эти микробные, так сказать, сообщества, они немножко отличаются. Почему они отличаются, пока это как бы неизвестно, но есть что-то общее, а есть разные вещи. Например, среди этих обществ мы выделяем наиболее, наиболее эффективные, например, которых нет, например, в ромашке к примеру. Да? Ильич Ильич, я да. все понял, mm -hmm. я говорю о другом. Было исследование микробного сообщества Ромашкина. И у меня просто вопрос. А надо ли мы можем просто делиться этими данными? Может, эти деньги на что-то другое вам направлять? Не дублировать? То, дублировать что, дублировать? что Я мы получаем, же о том, это, что этого не получали. Не, не надо, надо, не надо. Ну, Я говорю с вами, о том, что да. надо дублировать себя. Давайте дублировать, давайте зачем? ближе работать. Ну, в принципе, мы имеем доступ к ГАМАЦУ. Но в некоторых случаях, конечно, ГАМАЦУ закрыта, потому что ГАМАЦУ ниже. А -а -а, здесь нет? Вы пригласили, нет? Нет. Вот. Ну как вот так? Я же попросил, не, Ренат, чтобы нефтяники были представлены. Александр я могу задать Непея, да? отвечать, к тому же микробиологию я сам смотрю. Давайте ближе работать, я согласен абсолютно. Давайте на самом деле постараемся, ведь очень мощную научную базу сейчас, лабораторную, ТАТНИП формируют на базе этого нефтяного института Вот Как ты... Вот, наш центр должен максимально задействовать этот ресурс в наших исследованиях. Мы поэтому и собираемся. И Ученые, которые работают в Альметьевске, они тоже должны быть задействованы. Принимаясь, я даже хотел, наверное, Фатичу вопрос задать. Вот как посмотреть, чтобы вся эта работа шла не на просто какие-то журналы, отчеты, а уже потом находила применение, на, и, и у меня было сказано на компании это и малых компаний. А? Коммерциализация. коммерциализация важна, если для того, чтобы работать это одно, продукт надо получить, продукт потом использовать и потом уже дальше продавать. Поэтому э, э, мы, э, как бы, предложение, вот, наверное, Фаль сказал, сблизить наши позиции, задействовать тот потенциал, который есть э, у наших нефтяников, нефтяной институт, Татнепинефть, нефть но и э, идти на коммерциализацию при рассмотрении итогов работы центра, отдельно обратить внимание на результативность нашей работы. Возрождений нет, если мы какой-то формулировки этого зафиксируем. Еще есть какие предложения? Пожалуйста, Рафин Саматович ресурсах говорим да вот мы значит и в докладе карлаа прозвучало, значит о том что co2 надо использовать вот у нас 100 тысяч тонн co2 есть нижнекам с нефтехимии понимаете все говорят в журналах печатают значит доктор кандидатские печатают а co2 брать 100 тысяч тонн нижнекамска никто не хочет давайте решим этот вопрос а по у нас получено разрешение от Роснеда на закачку СО2, это процесс не просто качаю куда хочу, необходимо разрешение. Теперь мы подбираем точку для бурения скважины, пробной скважины, которая определит качество покрышки. И после того, как мы определим качество покрышки, отберем все кемы, проведем испытания, мы будем готовы... Мы СО2 будем для чего использовать? СО2. А вы по какой СО2 говорили? Я говорю про СО2. Сто тысяч тонн. Сто тысяч тонн, ну, да. На который есть. И я про него. Все хорошо. Я про него. Я хорошо. А, ну, то, что мы немножко расшевели нас, это тоже хорошо. Одно дело бумаги писать, другое дело какие-то реальные проекты. Я Еще думаю, коллеги, мы в апреле начнем значит... бурение, Рустам Андреевич, должны начать разведочное бурение. И где-то к маю месяцу уже должны получить результаты по объектам, в которые можно закачивать СО2 в Татарстане на захоронение. Не для разработки нефтяных месторождений, а для захоронений. Это как газовое хранилище будет, что ли? Да. СО2. И потом что? Будем продавать? Смотря по тем температурам, которые там будет, есть вариант от того, что там все это перейдет в жидкую фазу и будет... А, скорее за захоронено хай... ну, а если вот там сверхкритическое состояние будет, то может остаться в газообразной фазе и там тоже есть свои методы, как с этим бороться ну но я считаю что это интересно, да это закачка водяной пласт, в принципе который находится под нефтяными месторождения да у нас опыт от днем хранения где-то мы расцениваем около 250 миллионов тонн СО2, технологию по выделению СО2 из дымовых газов мы отрабатываем, на сегодняшний день отработаны амины, которые поглотители химические, которые процентов на 15 эффективнее тех, что есть. И мы сейчас занимаемся аппаратами разделения. И дымовые, дымовые газы тоже будем считать? У нас основной источник именно в СО2 в дымовых газах растворим. Мы по Нижнекамску Татнефть считает своих где-то около 11 миллионов тонн СО2 но это в огромных объемах дымовых газов ну вы там говорили что экономика она пока экономика не, не пляшет вот в пределах 45-50 долларов за тонну себестоимость этого мероприятия пока смотрится но это такая грубая оценка но если учесть что вопрос какие оценки будут приняты в российской федерации co 2 дешевле вряд ли возможно И... это связано с снижением выбросов или как? Это снижение выбросов. Но каждую тонну СО2 для того, чтобы закачать, мы произведем где-то по энергетике еще 600 кг СО2. Вот такая история. много очень-очень много такой затратная. Да. Сегодняшняя. Ну, я думаю, что появляются новые технологии, новые решения. Поэтому наука есть. Будем работать. Так, коллеги, еще, еще может быть, коллеги, которые у нас на видео пожалуйста если есть у них какие предложения видение но я считаю что давайте вот по второму вопросу я прошу проголосовать с учетом вот тех пожеланий которые мы их распишем то чтобы в нашей работе были некие вот итоги коммерциализации или вот а, синхронизация работы ваших ваших институтов и институтов вот, от нефти, то есть а, обмен информации, совместная работа, вот эти вопросы нам надо будет это. А, коллеги, если вопросов нет, я предлагаю проголосовать за второй вопрос. Кто за? Воздержались. Против. Решение принято. Уважаемые коллеги, мы сегодня рассмотрели два вопроса. Я считаю, что... Я не знаю, порядок какой у нас. Мы советы собираем сколько раз в год? Раз в год. А? Раз в год собираем мы. Ну, я думаю, что раз в год это маловато, вот. потому что uh, хотя бы два-три раза в год надо собираться, смотреть, куда дви движемся, что происходит. Много событий сейчас, много что меняется. Uh, я думаю, что... вот uh, Кто у нас секретарь совета? Вы, да? Давайте мы как-то вот uh, в этом году три раза вот... Uh, проведем. Дальше, когда все это заработает, посмотрим, потому что э, как-то более активнее, чтобы хотелось, чтобы наши производственники тоже, тоже участвовали. Э, вот мы приглашали мы какую-то форму задействовать Татнефть, наш нефтяной институт. Э, вся эта работа должна быть совместная. Рафинат хотелось бы, чтобы тоже более, значит конкретизировали те цели, задачи, вот те вопросы, которые Найлуфатович обозначил, они очень важны. Найлуфатович, просьба как-то вот наши специалисты, компании активно были вовлечены в эти процессы, расчеты, посмотреть. И очень важно, что вы берете как бы периметр всего, не только там наши месторождения и за пределами, нам это тоже очень интересно. И нашим специалистам это будет очень, очень интересно. В целом я хотел поблагодарить докладчиков, поблагодарить всех участников. И, конечно же, заранее надо будет материалы представить членам совета и той инициативной группе, которую мы будем привлекать, чтобы они ну, не послушать пришли, а подготовились и как-то это вступали в диалог по тем иным разработкам. Ну и нам важно, чтобы вот те разработки, которые у нас есть, мы их опробовали на работе в наших компаниях, и мы тоже получали какой-то ресурс информационный: идет, не идет, на что. И Нальфатиш может быть исходя из тех Вопросы, которые в производстве есть, эти задачи перед наукой тоже надо ставить, то, что сегодня необходимо. Если, коллеги, вопросов нет, я хотел бы всех поблагодарить за совместную работу и на этом завершить наше заседание. Спасибо.